базовые советы. Начинать занятие можно не раньше, чем через час после еды, и не позже, чем через два часа. Перед тем, как выполнять упражнение, обязательно делайте разминку для подготовки мышц к работе. Когда вы выполняете комплекс упражнений, очень важно правильно дышать. Запомните, основное правило – в силовых упражнениях на усилие делается выдох, то есть выдох происходит в момент, когда вы преодолеваете максимальную нагрузку. Вдох делается во время фазы с наименьшим усилием. Обязательно пейте воду для восстановления водно-солевого баланса. Закончив тренировку, сделайте растяжку мышц для их расслабления. Понравилось видео, ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч.